Алло. Да, да, да, да. Вот включаю компьютер. А, Пентиум один. Да, да, да, Это просто я на это Я понял. Значит, я, если я правильно понял, сегодня мы должны там подбить итоги вот нашей первой встречи, там по ключевикам посмотреть, что мы там по каналу делали. Сайт удалось вам подключить? Да. А, Причем молодец. там было все очень просто оказывается. И куда нужно было кидать? Как вы эту папку нашли? А там, а... <соскоррес> там была кнопка загрузить файлы и все. Не, но ну там же нужно загрузить файлы в корневую папку. Ну там просто была кнопка загрузить файл. И она куда-то загрузилась, какую-то папку, а вы И она, коренная папка была, вот, которую мы видели-то, на pen. Это и была корневая папка вашего сайта, да? Да, я туда скинул, в эту папку сначала, скопировал, вставил, проверил, не работает. Думаю, да блин. Короче, ковырялся на целый час. А потом раз этот, зашел опять обратно, а. И она мне раз, эта кнопочка попала в глаза, и я уж без выходности думаю, а, будь что будет. А. Загрузил, и все заработало. Не, но ну, у него бывает, вот, когда и привязываешь сайт, и потом, когда ссылку размещаешь иногда, вот с первого раза он начинает там говорить, что там ошибка и так далее. То есть вот Именно повторная перезагрузка позволяет все это решить. Ну, ладно, окей, ну, все прошло. Так, у Все вас, просто. насколько я помню, там были какие-то вопросы по тегам, да? И нам сегодня да. бы надо загрузить видео и угу. показать, что нужно делать в плане оптимизации, правильно? Да. Значит, я давайте вам по тегам еще там кое-что добавлю, чтобы была у нас такая полная ясность. То есть, понимаете, если у человека, скажем так, приоритет только просмотры, вот, то можно их получить без всякой оптимизации, то есть без всяких тегов, без всякого описания видео и так далее. То есть вы надеюсь uh -huh. такие ролики и видели. То есть здесь принцип получения этих просмотров не каким образом не связан с поиской, с поисковой оптимизацией. Просто эти ролики выкладываются на посещаемые ресурсы, то есть на любой ресурс, где за сутки там, сотни тысяч человек на него заходят. Если вы туда выкладываете видео, и оно на этом ресурсе лежит, плюс у него хорошее название и хороший значок, и название соответствует тематике этого сайта, uh -huh. то по любасу вы получаете просмотры. И не надо ничего оптимизировать, не надо там никакие теги искать и так далее. Вот Это, uh -huh. ну, я считаю, ну, с моей точки зрения, это не лучший вариант. Потому что все-таки, если вы хотите именно привлекать клиентов целевых из поиска, то чтобы ваше uh -huh. видео находилось именно теми людьми, которые ищут эту информацию, не те, которые просто на нее наталкиваются на том ресурсе, который они там каждый день посещают. Это нужно, это не нужно, скажем uh -huh. так, без разницы. Вот тогда есть смысл возиться с этими тегами, потому что теги сейчас все-таки позволяют выводить ваше видео в похожих. И хорошие просмотры. Не в похожих, Но... а в рекомендованных. Нет, рекомендованные тут теги никаким образом не влияют. Не влияет? Именно только в похожих. Рекомен... А? Рекомендованное это что рекомендует сам YouTube. То есть, например, ваш ролик стал каким-то мегапопулярным, понимаете, его смотрят, блин, все, там комментируют, какая-то дикая активность. То есть YouTube mm -hmm. понимает, что это какой-то вот мегаролик, а его нужно продвигать. Вот, и он начинает его выкидывать именно в рекомендованных. Особенно, если вы еще, например, смо смотрели что-то, связанное с этой тематикой. Вот он начинает вам рекомендовать смотреть именно это видео популярно. Uh -huh. А похожие, они как раз и выдаются по тегам, которые вы там прописали. Вот если uh -huh. у вас на канале у всех видео, скажем так, одинаковые теги, то когда вы будете смотреть свой ролик с ä, поиска Ютуба, uh -huh. вот вы в похожих uh -huh. увидите все свои видео. Прямо вот Справа uh -huh. в колоночке у вас будут все ваши и, например, рекомендованные, которые вам сунул Ютуб. Uh -huh. То есть теги это в первую очередь для тех, кто хочет получить целевые просмотры, причем хочет, чтобы его видео все-таки попало на первой страничке Яндекс и Google. То есть мы это пишем для роботов. И когда вы делаете такой кругленький ролик, SEO оптимизированный под вот, запрос, роботам это нравится. Вот. Mm -hmm. Но напрямую, mm -hmm. вот прям вот, прям напрямую, сейчас это не очень влияет на просмотры, потому что просмотры можно получить другим, более простым, скажем так, способом. Mm -hmm. Не, лучше, конечно, оптимизировать. Конечно. Чтобы... В вашем случае, когда вам нужны именно целевые клиенты естественно нужно оптимизировать и даже если вы продвигаете оптимизированный ролик это всегда лучше то есть это никогда не является лишним скажем так но опять же какую-то повышенную значимость этому какие-то мега надежды все-таки на это не возлагайте потому что я вот по опыту людей которые у меня учились они вроде все делают там все правильно там а потом Игорь а где же просмотры вот то есть Понимаете, для чего это, с какой целью? Понимаю, но тут все будет зависеть от того, <как> насколько я, э, насколько просто этот ролик ложится на душу человека, да, да. насколько моя харизма да. хороша. Да. Вот и все. Оптимизация это просто помощник, это просто вещь, которая немножко подталкивает чуть-чуть да. сзади, как бы. Да. А основной все-таки это контент, да. это моя физиономия в кадре да. и ту информацию, которую я Я это прекрасно понимаю. Да. Вот, единственное, что, вот жалко, что мы <кх> первые семинары провели, когда я уже снял несколько роликов и уже смонтировал. Вот. Потому что, если бы я заранее знал чем, о чем mm -hmm. мы поговорим, я бы их снимал по-другому, я бы другие слова говорил. No, э -э ничего. Там, ну, ничего. Сейчас я ну, думаю, что лучше вас... уже буду говорить. Да, я думаю, что у вас на канале будет много роликов, потому что тема у вас классная. Вот, и человек, который монтирует вам ролики, он молодец. Спасибо за комплимент. Mm -hmm. Так, ну так, что я значит, вот, Я что, я контакт скидывал этот, как его а, таблицу ключей, я там все выделил, вы ее не смотрели? Смотрел. Но вот у меня сейчас под рукой, наверное, контакта, наверное, и не будет. Какого контакта? Ну, я не могу, наверное, сейчас с этого компьютера войти в контакт. Поэтому... А -а -а. Я посмотрел тогда, когда вы скинули. Ну, нормально. То есть вы переживаете, что вы не смогли набрать 100 ключей. Ну, да. да это фигня, Илья, то есть вам 35 ключей, в принципе, более чем, потому что, еще раз говорю, все-таки лучше всего, когда у вас ролик не собирает все под это, как некоторые делают, я там видел и слышал такие советы, то есть давайте там все возможные ключи туда фигачить. То есть, если вы пишете ролик о витражах, то лучше там все, свя все ключи связаны с витражами, пусть они там крутятся вокруг, слова витражи, но лучше угу. вот именно витражи. И вот вообще, опять же, опять же, возвращаясь к этим ключам, то есть вот, например, если бы я сейчас создавал такой канал, как у вас, я бы угу. все-таки, знаете, как это делал? Но надо честно, уже вот так вот, вы сами себе признайте, что все-таки реально вот таких качественных роликов за месяц вы не так много напишете, да? Почему? Ну, не знаю, мне кажется, ну... это достаточно трудоемко, это требует времени, это требует денег. Блин, были бы заказы, если честно Я а. бы хоть каждый день бы Снимал <свят> Понял, я, я не я. могу просто снимать, если нет заказов а. У меня есть как бы в запасе а. Несколько тем uh -huh. э, Которые связаны с, ключ с ключами, но они у меня в запасе На самый черный день, <свят> когда, допустим, вообще Работы нет, снимать нечего Вот, Понял. а сейчас Ясно. Я вот с все турноемкости вообще не переживаю Потому что а. мне это нравится а, ну Я этим качества снимал когда классно, все-таки в любом случае я бы, например, если занимался созданием и продвижением нового канала, я все-таки, например, вначале бы сориентировался на какой-то ну, вот, конкретно узкой нише из вашей тематики. Ну, например, там, что вам, ну, какой вот товар с вашего сайта требуется у вас наиболее активного продвижения, либо то, что у вас чаще всего покупают. То есть вот именно на этом направлении я бы, например, сориентировался. То есть для чего? Потому что, когда вы двигаетесь в одном направлении, вы всегда сможете ну, как бы больше продвинуться вперед. А когда вы сейчас, uh -huh. как некоторые делают, сразу начинают там, двигаться во всех направлениях, то есть в нескольких, э, скажем так, нишах, то бывает результат uh -huh. не так виден. Лучше, например, месяц-два подвигаться, например, по витражам. То есть ну, поснимать, например, все, что связано с витражами. И тогда ваш канал закрепится по ключевику витражи. То есть у вас будет ваш канал, ваши видео, ваши плейлисты, понимаете, вот вы оккупируете это, эту, скажем так, нишу витражи. Когда ваши ролики закрепятся, там на первой, на второй страничке, можно бы переходить там, к, к оккупации следующей зоны и так далее. И угу. тогда у вас прям будет ну, реальный эффект. Если вы снимаете, как вы сказали, именно для души, ну тогда снимайте, как, как бог пошлет. Да я не просто не то чтобы для души. У вас же все-таки конкретная а, слов, задача. Чтобы да? найти вот такую постоянную работу. У, -у, -у. У нас был заказ, У -у -у. я его обработал, смонтировал. У -у -у. Я не знаю, сейчас будет он. Не, вот ну я, смотрите, вы же вот, например, специалист, да, вот реально специалист. Вы же много чего сделали. То есть вы же можете снять какой-нибудь видео рекомендации. Как его лучше выбрать, да? Ну, То есть вот из чего лучше И сделать. Вот, блин? Еще, вот, еще, вот еще три ролика максимум. То есть, когда я говорил, что у ну. нас бездонное дно, я, честно говоря, погорячился, потому что когда я начал работать с ключами, я понял, что нифига у нас не бездонное дно. И мне придется высасывать в некоторых ситуациях, в некоторых моментах из пальца там. Mm -hmm. Всякие какие-то дополнительные mm -hmm. ролики снимать такие, которые, по сути, к теме не относятся, но mm -hmm. которые ключевые. Mm -hmm. Вот. Понял. Ну я понял, я понял. Ну, отлично. Суть понял я, потому что тут сейчас еще один как бы заказик теплится. Там, конечно, как бы не mm -hmm. витражи, но можно сделать как будто бы витражи. Mm -hmm. <coughs> так, вот. я ну вот я зашел на главную страничку вашего канала, что-то я тут не вижу еще кнопочек соцсетей то есть как у нас был ваш официальный сайт и кнопка вконтакте и все ну, да, а какие еще -то? я вы как ну, сказали ну, а где чем вы еще есть... пользуетесь где, где не лазишь туда а, и, ну все и, правильно и, да. логично так о канале вы написали официальный сайт почта для так плейлисты плейлисты так осталось пока два плюс два, два, два плейлиста да да, два да, да, плейлиста. Так, и описание, описание вы не сделали на них. Описание к плейлистам? Да. Нет, я только описание... Вот этого, ну, этого. Ну, общем, зря, зря. То есть описание к каждому плейлисту тоже нужно делать. Здесь обязательно должны присутствовать ключевые слова, чтобы этот плейлист также индексировался, также продвигался. Потому что я еще раз повторюсь, все-таки плейлисты сейчас продвигаются Ютубом лучше, чем видео. То есть ваш плейлист скорее с большей вероятностью попадет в поисковую выдачу, чем какое-то видео. То есть это приоритет уже года полтора назад, как эта фишка пошла. Поэтому создавайте побольше плейлистов и, естественно, делайте на них описание. Угу. Это я все сделаю, угу. мне просто сразу, мне давно этот вопрос уже крутится. В угу. этих. У Тимура Таджидинова. Угу. Сенсейта. Надо. Он, короче, говорил, что э, если вы новичок, если uh -huh. вы новичок, uh -huh. лучше выкладывайте не чаще, чем раз в неделю, чтобы видео друг друга не глушили. Потому что бывает так, что начинают кидать через каждый день, и они начинают, эти, э, новые ролики начинают глушить, как бы глушить предыдущие. Значит, смотрите, Илья, я вас перебил сразу. То есть я проводил uh -huh. такой эксперимент, проводил на себе. То есть вот uh -huh. с чем можно согласиться с Тимуром? Когда вы выкладываете одно и то же видео, одно и то же видео на канал э и надеетесь, что они оба у вас выстрелят. То есть я, например, писал один ролик и пытался его продвигать по разным ключевикам. И вот в этой ситуации, uh -huh. да, они у меня давили друг друга. Здесь я полностью согласен. Но, например, uh -huh. есть такой человек, забыл его фамилию, на Эко то его зовут, но ну, такой интересный парень. То есть он просто каждый день а, выкладывает видео на канал. Очень много да -да. каналов, где выкладываются короткие видео, там по 7 секунд, да, там их несколько за сутки выкладывается. То есть по большому счету, что имел в виду Тимур, когда говорил, а, скажем так, расписание выкладывания видео. Идеальный вариант, чтобы вы выкладывали видео для молодого канала, но какое-то строго определенное время, ну, например, вы договорились для себя, что вы выкладываете на понедельник-четверг, и вот понедельник-четверг у вас на канале появляется видео. Просто для кого это хорошо? Для YouTube хорошо, то есть видно, что человек занимается своим каналом. Для подписчиков хорошо, то есть они тоже знают, что например понедельник-четверг у вас появляется новое видео, потому что когда на канале ни хрена не появляется, либо появляется, то появляется, то потом месяц ничего нет. Это для всех у -у -у. плохо и для Ютуба и для подписчиков. Вот здесь задача именно да, именно регулярность. А вот какую регулярность вы выберете, это уже лично ваше дело, потому что люди, которые занимались раньше дорвее именно Ютубе, то есть они там заливали там по 100 видеороликов за сутки, да? Потом YouTube начал с этим активно бороться. И если вы слишком много заливаете или слишком часто, то там к вам даже санкции принимали. Я, у меня было время, когда я прям вот каждый, каждый день тоже выкладывал пару лет. Мне, правда, надолго на это не хватило. Но на развитие YouTube-канала моего это просто очень хорошо отразилось. Вот реально хорошо. Потому что все-таки наибольшее количество просмотров набирают именно новые видео. Потому что их продвигает сам YouTube. Видео да. в новинках лежит 2-3 дня. То есть, вот если вы будете Табильно, два, раза, да? Да, два раза в неделю выкладывать ролики, то вот как раз вы его выложили, он у вас там 2-3 дня висит в новинках. Потом вы еще один выложили, он у вас тоже висит в новинках. То есть, круто, понимаете? Вот mm -hmm. такой режим, конечно, два раза в неделю, это вообще классно для молодого канала. Только просто придерживайтесь этого режима. Понедельник-четверг. Ну, например, понедельник-четверг, да. Понедельник, четверг, да. Угу. И конечно, Все, и если вы хотите вообще показать Ютубу, что вы просто мега молодец, то есть вам, хочу, да, хочу. вам нужно, нужно самому проявлять активность. Вот, понимаете, но ну, разумная активность. То есть вот сейчас угу. очень много различных вещей по взаимопиару. Вот, но когда вы смотрите одни и те же каналы, знаете, вот, и причем смотрите их там по несколько секунд, там пишите какие-то одинаковые комментарии. Вот роботы Google уже, как говорится, извините за мой французский, не наебешь. Вот реально. Uh -huh, uh -huh. А если вы именно проявляете естественную активность, ну, например, вы занимаетесь вот вещами, связанными с домом, да, и вы начинаете uh -huh. смотреть каналы на близкую вам тематику. Просто просматривать видео, комментировать uh -huh. эти видео. То есть, что, как вы смотритесь в глазах Ютуба. То есть вы человек, который проводит много времени на Ютубе. А основная задача роботов Google и вообще всего YouTube, то есть людей подсадить на YouTube. И вы как бы сами на него подсели. То есть вы вообще молодец. Вам реально начнут помогать. Вы даже это можете почувствовать сами, что видео какие-то, то есть там в продвижение которых вы особо не вкладывались, но если вы вот регулярно работаете месяц, два, три вот в таком вот режиме, вот вы прям увидите, что у вас все как-то само по себе начнет двигаться, и просмотры пойдут, и видео начнут... Активничать. Почему? Потому что вам начнет помогать сам YouTube. И для этого нужно просто смотреть. Для этого нужно просто регулярно пользоваться YouTube. То есть заниматься своим каналом, регулярно смотреть другие каналы по вашей тематике, писать там что-то, поддерживать какую-то активность. Причем, чем больше и грамотнее вы будете писать на похожие... Игорь, как... Игорь, да. Игорь, Да. Алло. Алло, алло, слушаю. Просто про... Просто половин, половин я ничего не услышал. Может это, переключиться на компьютер, там почетче получается. Да, половин не слышу вообще, сейчас. Да? А ч сразу не сказал? А так? Не, ну вот я сейчас слышал, слышал, а сейчас вот раз, что-то какая-то забой в телефоне может у меня, и не слышу половин. Ну, да-да, кратко повторюсь. Я же компьютером сейчас прям да здесь, все. А, ну переключись, конечно, давай. Uh -huh. Призвонить или как? Да, Илья. Алло. Алло. Надо. Вот, слышно? Да, да. вот. Слышно? Да, да слышно. Ага. Так, чем чё, на чем остановились-то? Вот. А, вот, что я прослушал-то. Да. Я задал вопрос. Значит, после того, чтобы YouTube помогал продвижению моих роликов. Мне нужно быть активным участником. Да. Что в это входит? Это смотреть видео на похожих каналах. На похож, не все подряд, да? Ну лучше да, потому что все-таки ну, смысл какой? Ты смотришь видео, да? Хотя ты фиты закрыл. То есть люди не будут видеть, что ты лайкаешь. Вот, но можно открыть. Но самое главное, если ты будешь комментировать и причем писать нормальные человеческие комментарии. То есть uh -huh. не надо делать комментарии блин, с призывами. Там, «Ребята, блин, подписывайтесь на мой канал» и так далее. Uh -huh. Херня. Вот это не делай. То есть не надо кого-то грязью обливать. Uh -huh. Лучше давать какие-то разумные советы. Или говорить, что там, типа, мы делаем практически точно так же, ну, например, из другого материала. То есть, для uh -huh. чего это делается? Если ты комментируешь свои тематические, ну, похожие по твоей тематике каналы, особенно каналы, на которые ты хочешь походить Ну например мы же анализировали там в начале uh -huh, Конкурентов uh -huh. Там дофига подписчиков Там идет хорошая активность Что будет происходить Люди читают комментарии и пишут комментарии и если они видят какой-то хороший Качественный грамотный комментарий Написанный с твоего канала Что делает человек Перескакивает Да он перескакивает и начинает смотреть Что на твоем канале Что ты получаешь Ты получаешь целевые просмотры И естественно новых подписчиков это реально О, работает И этим нужно заниматься Вообще комментирование популярных каналов Особенно по твоей тематике Привлечет тебе живых подписчиков И вообще поднимет авторитет твоего канала Но это время И здесь чтобы написать что-то Нужно разбираться Но ты специалист, понимаешь, тебе проще будет Ну да, мне проще вот. Так, значит смотреть видео похожие И комментировать их грамотно. Да И Поро. регулярно выкладывать на свой канал Какие-то ролики Ага. Так, а, ну что, я начинаем я... заливать? Да, начинаем заливать. А, Все, это подключайте как его экран. Э, экран. Угу. Вот. И запись тоже включите, пожалуйста. Включил. Все. Значит, смотри, Илья, у меня вот твое видео, но самое первое. А, ну это. Что? Короче, не то, я его подредактировал. А, подредактировал. Да, надо кидать час заново будет. Ну как да, лучше. тогда лучше загружать то, которое ты хочешь уже с редакцией. Да, это немножко не такое. Тут звук немножко хромает ага. и совпадает с картинкой. Слушай, ну давай как, мы сейчас ну, вот загрузим вот это видео. Вот если то у тебя отредактировано, значит роботы поймут, что это все-таки другое видео. Мы сейчас это загрузим, пусть оно полежит. А, например, завтра ты его можешь закрыть, если он тебе не нравится, просто сделать доступ по для личного просмотра то есть ролики с канала не удаляй и загрузишь уже такое нормальное видео понял я о чем так и сделаем значит смотри во первых по каким ключам будем его продвигать озвучивай мне ключи я их сейчас буду записывать просто у меня сейчас нет доступа к таблице и поэтому сделаем так так у меня то есть доступ к таблице ну да озвучивай Сейчас где она меня распечатанная. Сейчас одну секунду. Так, вот ключи. То есть нам нужно для этого ролика на 5-6 ключей. Чтобы они совпадали. Ну, лучше всего, да. Витража там слова не было, конечно, блин. Как сделать? Написал алюминиевые двери так вот это алюминиевые мне надо правильно написать а, а алюминиевые а алюминиевые алюминиевые двери, двери. Угу. так алюминиевые двери, двери. Вот, вот. <кх> <кх> вот есть такой обзор алюминиевых дверей я там этого не говорил но тут тоже как обзор то, -то нету так, фасады, если двери пластик. Дверь. Вот, блин, не говорил, это там ничего такого-то, если честно. Ну, ничего. Пластик, двери, двери алюминиевые входные тоже не говорил. Все, может получается, нету. Нет, давай еще что-то добавим. То есть, а просто что-нибудь. Да, про двери. Что там еще? Алюминиевые двери, что там еще у нас с дверями, какие ключи а -а -а -а. есть? Так с алюминиевыми ремонт ремонт 5000 он не сильный ремонт алюминиевых дверей да но он не сильный ключик там 5000 просмотров всего ну ладно возьмем а Это... там же про витражи ты же рассказываешь как витраж делать но там я по-моему не говорил слово витраж а нет говорил не говорил. Говорил. говорил да да да, да. витраж витраж да? витраж да и что еще с витражами Витраж. Холодный алюминий это слабый запрос. Алюминиевые двери холодные. Отзывы. Алюминиевые фасады, может, да нет. Ну как сделать... А, как сделать уже есть? Как сделать витраж? Как сделать алюминиевые двери, получается, да? Как сделать витраж, да? Так еще напишем. Да, как сделать витраж. Хорошо. Так, ну вот в принципе вот так, но хотя вот тут вот, видишь тоже мы как бы пытаемся продвигаться по двум запросам двери uh -huh. и витражи. Это не лучший вариант. То есть, либо uh -huh. двери, либо витражи. Так оно будет проще и а, лучше для роботов. Теперь, давай с тобой сейчас придумаем какой-то ну, мега хороший, интересный заголовок. А я уже придумал. Давай. А, значит, как сделать... Uh -huh как сделать алюминиевый витраж витраж это хороший ключевик как сделать тоже отличный угу. все емко угу. кратко как сделать алюминиевый этаж да окей вот теперь смотри то что я сейчас тебе покажу Какие-то вещи обязательные, uh -huh. то есть первая обязательная вещь, вот если ты собираешься этот ролик называть, вот как сделать алюминиевый витраж, вот uh -huh. твоего файла должно быть и такое же название, это обязательно, вот это uh -huh. вот просто вот все. Я даже когда продюсирую, я уже сразу его выгружаю, на ну, практически с тем названием, как он будет заливаться. Вот. Вот, а его не надо, этот транскрипт, ну, короче, английским буквами, чтобы было написано? Да нет смысла, потому что, во-первых, YouTube понимает переводы туда-сюда. Просто uh -huh. если бы у тебя была, скажем так, англоязычная аудитория, ты мог бы это все написать по-английски. Вот он, uh -huh. И тогда бы что бы было? Он в первую очередь продвигал этот ролик среди англоязычной аудитории, и в поисковой выдаче вначале бы выдавались ролики с англоязычными запросами, но потом все равно бы пошли бы русские ролики, понимаешь? Угу. То кто-то смотрит из, из России. В твоем случае с английскими вещами вообще не заморачивайся, тебе не нужно. То есть тебе нужен... Не, я немножко другой вопрос. А что? Я, я просто, когда делал сайт, там прям вот было правило такое обязательно. А, все картиночки, а? все видео подписывать. И не просто подписывать, а подписывать как бы... По-русски, английским буквами. То есть, как э, был выглядел бы тоже так же, как, э, как по-русски, только английским буквами. Но это, возможно, еще из тех времен пошло, когда кириллица на некоторых сайтах не поддерживалась. Но сейчас а -а -а. это не, не актуально. Он а вот актуально вообще. из того, что ты делал. Вот смотри следующее. Вообще-то это, опять же, вот пошло из э, SEO-оптимизации э, сайтов. Это, например, очень давно использовалось, есть такой термин «продвижение сайта картинками». То есть, когда uh -huh. на сайт загружает, вот как ты говоришь, не просто картинку, а вот такую облизанную, оптимизированную. Uh -huh. Вот Тимур Таджидинов, которого ты так любишь, он тоже на одной из встреч озвучил вот эту вот фишку. Вот. но ну, выдал ее как бы за свою, но все, кто uh -huh. хотя бы немножко занимался сайтами SEO, uh -huh. прекрасно uh -huh. понимают, о чем речь. Вот смотри, ты его переименовал. Потом ты просто вызываешь свойства этого файла и переходишь на страничку подробно. Видишь, вот здесь. Uh -huh, uh -huh. Вот в принципе с картинками делают то же самое. То есть продвижение uh -huh. картинки. А мы сейчас делаем такой полностью SEO-вылизанный ролик. Опять же, для чего это делается? Для того, чтобы роботы к нему хорошо относились. Это опять же, как и тегинг, напрямую на просмотры резко не повлияет. Но вот для того, чтобы твой ролик там где-то продвигался. А, среди среды роботов. Быстрее, это... быстрее да, шел да, по каналу. Да, да, да, Вот смотри, что ты делаешь. Первое. Ты в поле названия копируешь точно такое же название, как и название твоего ролика. В поле uh -huh. субтитры можешь ничего не писать. Значит, оценка. Ставишь максимальную оценку. В поле ключевые слова. Ты берешь вот те теги, которые ты будешь прописывать на своем YouTube канале для этого видео. Вставляешь. Uh -huh. Uh -huh. Дальше. Комментарий. Вот здесь нужно написать какой-нибудь комментарий, но опять же, который бьется с названием твоего видео. Ну, а -а -а. я как-то очень ленивый, я еще раз сюда пишу название видео, хотя это неправильно. Здесь нужно что-нибудь написать. Там, ну можно прямо сейчас что-нибудь написать. Ну, давай. Как Из сделать, этого ролика... Как сделать... Да. Из этого ролика я узнал... Ага. Узнал, как сделать витраж, как сделать алюминиевый, как сделать ну, да, да. алюминиевый метраж легко, легко, легко и просто в домашних условиях. Не-не-не, не надо. Уже не в домашнем. Легко и просто. Все, И легко там ошибка. Легоко. Но это нормально для меня. Так. Вот теперь смотри, что ты делаешь дальше. Участвующие исполнительные. Вот насколько я понял твою задачу ты хочешь продвигать свой сайт и свой бренд "Теплый дом", правильно? Да. Здесь пишем "Теплый дом", правильно? Так, Только без ошибок. Да, да, Теплый, дом. Так, год 2016 жанр. У тебя какой мы там выбрали тему? Не люди и блоги, а как они? Новость нет. Блин, забыл. Ну вот сюда лучше писать э, тематику твоего канала, какую ты выбрал в настройках. Давай напишем пока люди и блоги, или хобби, или обучение, что-то мы выбрали. Да-да-да. да да, -да, -да, -да, -да, -да. Ну, в общем, быть, посмотри, я... что там у тебя будет написано. Смотри, опять же, режиссер, теплый дом, продюсер, теплый дом, сценарист, теплый дом, и издальщик, теплый дом, дэ-дэ-дэ, теплый дом, дата создания. Опять же, лучше написать, открыть М -м. там, что-нибудь поставить. Зашифровано, ничего не делаем. Теперь смотри, адрес автора. Вот здесь я бы на твоем месте писал именно Сайт. адрес твоего сайта. Угу. Лучше все это сразу подготовить, знаешь, вот в таком вот текстовом документике, чтобы угу. потом оттуда все брать, потому что этим ты полюбасу будешь пользоваться. Вот, угу. вставляем сюда адрес проживания, опять же. Все. Больше можно ничего не заполнять, нажимать, применить. <связать> Опять же, вот смотри, я заметил такую вещь. Иногда вот эту кнопку применить можно нажимать практически после каждого заполнения вот этих вещей. Почему? Потому что вот, видишь, вот вроде мы с тобой все заполнили, да? Ага, вот, ага. Все, все, окей. То есть нажимаем кнопочку окей, но если снова, блин, открыть эти свойства, ну, Половину вот, нет, да? Нет. Да, половина нет, но вот в нашем случае, видишь, все, все нормально осталось. У меня, не знаю, может быть, там глюки каких-то компьютеров и так далее. Но... Короче, проверять. Да, то есть я последний раз, знаешь, как делал, вот заполняю два, нажимаю применить, заполнил два, применить и так далее. Тогда угу. точно остается. Вот сейчас мы сделали уже полностью подготовленный к загрузке твой ролик. То есть название еще, облизали его и так далее. Ну, а дальше, в принципе, все просто. Идем на твой YouTube-канал, нажимаем «Добавить видео». Папочку я специально не закрыл, я ее просто взял, вот так отбуксировал. Все, yeah. он пошел загружаться. Значит, yeah. здесь ты что делаешь? Ты немножко подправляешь э, название. То есть, например, нельзя ставить э, вопросительный знак в названии файла, но здесь я его спокойненько ставлю. Вот yeah. обрати внимание, что подгрузилось э, то yeah. описание, yeah. которое yeah. ты yeah. прописал. Если хочешь можешь здесь еще что-то написать Опять же связанное с Твоими ключевиками То есть можно вообще вот так вот взять ну, да. Вот сюда вот их вставить И потом например Что-то писать Например в этом ролике В этом ролике Я Рассказываю Как сделать Витраж Нет да, а как, как сделать витраж? Из да. алюминия. Да. Для из алюминия витраж. Да, из алюминия. Алюминия. Потом опять же там включаешь как-то голову и соединяешь остальные ключевики. Mm -hmm. Но вот просто их так вот кучей бросить, как я это сделал, так делать нельзя. Это mm -hmm. называется SEO переоптимизация. И за это, в принципе, сейчас можно получить по башке. Mm -hmm. Так, посетите наш сайт, ну, исправь, я тут опять с ошибками ага, написал. Ага. Наш сайт посвятить. Посетите. Посетите просто т. неправильно. Да, посетите <с наш <с сайт. Но тоже, опять же, лучше писать с URL. Не просто вот так вот добавлю, а чтобы это была кликабельная кнопка. Ну, в принципе, она и сейчас будет кликабельной. Плюс смотри, сейчас на ютубе начали нормально работать хэштеги то есть раньше например ты мог сделать хэштег внутри описания вот такой витраж видишь? что и такое хэштег хэштег это ключевое слово которое не спрятано как наши теги а оно видно ага. вот. и этот хэштег он кликабелен то есть раньше было как то есть можно было нажать на этот хэштег на эту кликабельную э, слово и у тебя появляются все, например, ролики, где прописан такой хэштег. Ну, например, хочешь найти там все ролики с витражами. И вот если человеки другие прописали хэштег витраж, то ты их все увидишь. А сейчас хэштег начинает работать и как поисковик. Есть, по большому да. счету, вот если ты э, все свои теги, которые мы для этого ролика используем, включишь в описание, ты можешь перед ними поставить э, хэштеги. Ну, то есть вот такую решеточку. И это О. еще больше будет работать на, скажем так, SEO-оптимизацию твоего ролика. Mm -hmm. Ну и я тебе говорил, если ролики длинные, то, конечно, очень неплохо делать тайминг. То есть, что на какой минуте в этом ролике ты рассказываешь. Это Нет, очень.. Вот кстати, сразу я это спрошу. У меня ролики все получаются. Там 5, максимум 6 минут. Ну это вообще классно, это нормально. Вот это, это нормально, это, неплохо? Да, это вообще хорошо. То есть длинные ролики, их тяжело смотреть. Но вот даже для очень. таких роликов ты можешь сделать э тайминг. Но вот сейчас он загрузится, я покажу, как это делается. Угу. Теперь смотри, что мы делаем. Вот сюда мы потом ставим ссылку на этот ролик, но ну, когда он уже загрузится. Значит, добавить плейлист, включаем его во все плейлисты. Там реально угу. во все. Угу. А опубликовать также ставим галочки, чтобы сразу шла публикация. А, так, в Твиттер я тут не соединился, не привязан акка аккаунт твоего Твиттера. У тебя yeah. э, должна галочка стоять, ты же привязал Twitter Твиттер аккаунт. Yeah, я не привязывал, потому что yeah. там не бывает. Ну, плохо. Заведи себе обязательно Твиттер, потому что в Твиттере все очень быстро индексируется. Это самая крутая социальная сеть в плане индексации. То есть тебе нужно mm -hmm. обязательно заформить аккаунт Твиттера, чтобы туда скидывался твой ролик. Смотри, вот здесь ты пишешь э, какое-то сообщение для своих подписчиков. То есть там всем привет, записал новый ролик. Заходите на наш сайт. Да, привет. По-английски пишите. Ай, блин. Записал новый ролик о Ветра Жах. Вот так вот. Вот, дальше что? В раздел, где у тебя теги, ты копируешь уже наши теги угу. вот ставил теперь конечно очень классно работают персонализированный значок то есть я моз... сейчас займусь да можно конечно а как вы... его вот смотри как его поставить тебе предлагаются варианты из видео ага. но ты можешь нажать на свой значок и, и найти да. какую нибудь картиночку понял, понял, понял. только смотри опять же вот если ты будешь размещать это видео вконтакте то Скажем так, значок должен быть высокого качества. Иначе ВКонтакте эти персонализированные значки будут смотреться точно так же, как у меня. У меня просто готовые значки, но они в низком качестве. И когда я кидаю видео в то там эти все значки расплытые, размытые стали. Раньше было все классно, но сейчас, видимо, что-то поменялось там ВКонтакте. И смотрится, конечно, ужасно. Поэтому значок должен быть в хорошем качестве. То есть 1200 хотя бы там на 700 чем м-то в таком разрешении рисую, понял понял угу. вот все подгрузил все окейно да все загрузилось видишь завершено угу. больше ничего тут делать не надо нажимаем опубликовать вот видишь в твиттер он кинул потому что все-таки у тебя связанный аккаунт у меня есть есть а да. вот он пометил галочку что в твиттер кинул теперь что нам надо делать мы переходим на это видео и начинаем его доделывать. То есть, в первую очередь, можно взять, скопировать ссылку. И да, вводить в режим. Вот сюда. И вставить ссылку на твой ролик, но только убрать не ненужное. Меня зовут Илья, я То есть, вот все, век, что после В и самого... Как мы... Закончился идентификатор видео, все, больше ничего не надо. То есть, это твоя первая обратная ссылка на этот ролик. Причем ты ее получаешь абсолютно бесплатно, прям, с самого YouTube. Ага. Все, нажимаем «Сохранить». А, тоже делается для чего? Для тех же, опять же, роботов, для того, чтобы твой ролик куда-то поднимался. Далее мы идем на аннотации, то есть, нажал на кнопку «Аннотации». Нажимаем на «Добавить аннотацию». Вот, и пишу здесь какой-нибудь призыв. Это будет кликабельная ссылка? Да, это будет кликабельная ссылка, которая будет видна на стационарных компьютерах. На мобильных это отображаться не будет. То есть пишем для, в первую очередь для тех людей, которые смотрят через компьютер. А я вот думаю, надо вообще? Нет, мне честно... Вот, я, вот лично меня вообще бесит. Ну... Понимаешь, ролик должен нести какой-то практический смысл. То есть в твоем случае практический смысл ⁇ это переход на твой сайт. Ты ну, по да. большому счету их пишешь для того, чтобы потешить себя. Ну, и не только для этого, чтобы люди переходили на твой сайт. Поэтому, если человек просто посмотрел твой ролик и сказал, О, блин, молодец, парень, ну, конечно, это хорошо. Но лучше, чтобы он переходил на твой сайт. Либо подписывался на твой канал. Вот. Можно ну, вставлять. В конце, в конце надо, да. Можно Потому вставлять. Да, можно вставлять этот призыв в конце, в середине, как угодно. То есть, ну я тебе покажу принцип, mm -hmm. а ты там yeah, дальше yeah, уже yeah. решай. То есть mm -hmm. ты вставил аннотацию. Вот здесь ты пишешь текст. Ну, например, подписывайся. до канал. Конечно, круче всего, как ты правильно сказал. Это вставлять в каком-то месте видео, ну, например, в интересном видео. Ты там что-то рассказал, потом там сделал небольшую паузу, сам озвучил призыв голосом, ребят, подписывайтесь. А своего монтажера попросил, чтобы он там сделал тебе мигающую кнопку подписываться. Ты эту кнопочку введешь в а... м... аннотацию, но только смотри какую. Не выноска, не примечание, а аннотация, рамка. Видишь? А -а -а -а. То есть она точно так же появится у тебя. Вот на окошке видео. Но в ней ничего не будет. Ты просто этой рамкой обведешь эту свою мигающую кнопку. А как я монтажер прошу, что-то не понял. То есть я его прошу Ладно, подожди, посекун... давай сейчас с одним закончим, а потом ага. тебе про эту аннотацию. Сейчас ага. просто делаем аннотацию с призывом подписаться на канал, да? Написал его текст, выбрал цвет, например, красный, выбрал ага. цвет белый, подобрал какой-нибудь шрифт поменьше, Растянул, что-то там подтянул, подвигал по месту, где она должна у тебя быть. Здесь подвигал по временной шкале, в каком месте она должна у тебя появляться. И, а -а -а. например, взял и растянул по максимуму. То есть ну, а -а -а. призыв подписаться а -а -а. будет появляться на ролике там через 30 секунд и тянуться по ролику Еще до конца под... видео, пока его не закроют. Под... Да? Теперь смотри, что ты делаешь. Ссылка. И ссылка на что? Например, на другое видео, вот у тебя же будет несколько роликов, да, которые uh -huh. один за другим. И лучше, конечно, например, чтобы люди не метались по каналу, а ты, например, вот записал этот первый ролик, а потом здесь сделал аннотацию на следующий ролик, в котором ты там уже рассказываешь, как вы монтируете свой фас... э, витраж uh -huh. Понятно? И вроде в конце видео всегда появляется стрелочка. Следующий или? Нет, Презо... это уже делается автоматически, это сам YouTube предлагает людям там что-то посмотреть, либо с твоего канала, либо с других каналов. А, а он это может, ты он может и перекинуть, да, на другое место? Да, да, абсолютно не на ну, твое видео может перекинуть. А угу. это ты уже как бы людей привязываешь. Они смотрят один ролик, потом могут просмотреть его следующее продолжение, чтобы не лазить, не искать на канале. То есть, когда угу. на канале мало видео, еще можно искать, а когда много, то найти нереально. Поэтому ты здесь можешь просто вот сюда, в это поле, скопировать ссылку на следующий ролик, но когда он у тебя появится, понимаешь? Нужно uh -huh. будет вернуться к этому ролику, войти в режим редактирования аннотации, как я сейчас делал, и скопировать ссылку на следующий ролик. Можно uh -huh. перейти, видишь, на подписаться. Uh -huh. Вот ты берешь подписаться, а сюда копируешь адрес своего канала, и люди будут подписываться на твой канал. А можно, конечно... Сделать ссылку на... Так, а где у тебя? Подожди. А, вот, что мы еще не включили. Я почему еще не нахожу. Видишь, здесь нет возможности перейти на связанный веб-сайт. То есть на тот сайт, который ты подключил. Ага, ага, ага. Почему? Потому что у нас не включены внешние аннотации. То есть внешние аннотации это как раз возможность перейти за пределы YouTube. То есть все вот эти ссылки они позволяют двигаться по Ютубу, то есть на видео, на плейлист, на канал. Внутренний. Да, внутренний. А вот я сейчас включу «Добавить внешние ссылки», я принимаю, и у uh -huh. нас сейчас появится возможность прыгать за пределы YouTube, то есть переходить на внешние веб-сайты, то есть те сайты, которые ты привязал. Так, uh -huh. что это за белый экран? Угаривай. Uh -huh. Что за, за белый пугающий экран? Куда все делать? Все зависло. Ну, Я так. проверял это, с каналом там все нормально прошло. Я понимаю. Так, ладно, входим снова в аннотацию. Вот. Ну все, вот вверху уже нет предложения включить внешние ссылки. Так, напишем. Подписывай, Подписывайся. Подписывайся опять. А, вот она. Осталось. Вот она, та наша аннотация, uh -huh. которую мы делали. Призыв написан, подписывайся на канал, включаем ссылка. И вот сейчас должна появиться ссылка на связанный веб-сайт, видишь? Uh -huh. Вот uh -huh. ты сюда просто выбираешь на связанный веб-сайт и копируешь адрес своего сайта. Можно даже не выбирать. Можно просто взять, скопировать сюда адрес, и он сразу поймет, что ты ссылаешься на связанный веб-сайт. То есть из этого списка можно ничего не выбирать. Вот если ты хочешь перейти на сайт. Нам нужно перейти на подписаться. Да? да. И сюда адрес своего канала. Но все-таки я сделаю на связанный веб-сайт, чтобы мы сейчас проверили, что все это у нас работает. Вы ввели недействительный URL. Такое бывает. Реально бывает. Угу. Сейчас я зайду. Канал. Дополнительно. Так. У тебя с WW. Видишь, у тебя WW. Mm -hmm, а я mm -hmm. пытаюсь вылепить без WW. Поэтому... WW. Вот, видишь? Mm -hmm. Проверка ссылки. Но ошибки не появилось. Он понял, что именно этот сайт привязан. Но можно нажать на проверку ссылки, и мы перейдем на твой сайт. Да, главное Да. Mm -hmm. Вот. Ну, здесь тогда лучше сделать какой-то другой призыв. Много полезной информации. На сайт, ну. Да просто да. на сайт написать и все. Нет, ну а для чего им на сайт переходить? То есть, ради а, чего да. кликать? Ну, да, да. То есть, должна быть какая-то мотивация или там. Подробнее тут. Ну да, подробнее тут точно. Подробнее Кратко. Тут. Только без ошибки опять. Подроб... Подроб... Блин. Одно слово, две ошибки. Подробнее тут. Все, вот ты сделал такую аннотацию. То есть, для чего мы это сделали? Для того, чтобы люди видели этот призыв, нажимали и переходили на твой, на твой сайт. Нажимаем «Сохранить» и нажимаем «Применить изменения». Это обязательно нужно делать, «Применить изменения». А что-то эта кнопочка «Сохранить»? Она сама бывает сохраняет, а вот «Применить изменения» ага. нужно в любом случае нажимать. Все, аннотация готова. Теперь так. вот аннотация «Рамка». Это вот аннотация, которая позволяет делать различные там интерактивные видео. То есть можно очень интересных вещи делать. То есть у тебя получаются ну, части твоих, твоего ролика, ну, например, такими активными. То есть люди будут нажимать туда ну, мышкой и будет что-то происходить. То есть чаще всего это делается, например, там, когда мигает кнопка «Купить». То есть ты о чем-то рассказываешь, там говоришь «Хотите у меня купить?» Вот, жмите на эту кнопочку, на видео появляется мигающая кнопка, которая просто-напросто монтируется при монтаже твоего видео. Ну, то есть, монтажер, твой знает, он просто возьмет картинку, видео наложит, и у тебя появится кнопочка. Смотри, а я вот у некоторых видел, э, прямо идет ролик в, этом, в этой рамке. Ну, туда можно все что угодно. То есть, Но монти... он не кликабельный. А вот чтобы он был кликабельным, ты просто-напросто нажимаешь «Добавить аннотацию» и говоришь «Добавить рамку». Вот видишь а, рамочка. А, то а, есть а. можно, например, вот взять и обвести часть видео. Например, вот твое лицо. да а, Вот угу. ты можешь сказать там, «Нажмите на меня» и там произойдет то-то. А, такого перед... вряд ли нажмут. Ну, смысл, смысл. Смотри, видишь, эту рамочку, ее не видно на видео. Они видят только то, что внутри этой рамки. Самой рамки нет. Помню, вот, А ты делаешь это. призыв, там, нажмите туда-то. Они наводят, и они, им кажется, что они нажимают на какое-то видео, на какой-то кусочек. А на самом деле они просто нажимают на вот такую невидимую э, аннотацию, которая называется «Рамка». Которая как раз и сделана для того, чтобы... Ну, делать различные интересные вещи. Если, да. если включить воображение, можно много чего накрутить. Особенно на зарубежных каналах, там люди так извращаются, такие классные вещи да. надо делать. Ага. И все это делается благодаря вот этой рамкой, когда ты вот обводишь. Здесь ты опять же включаешь ссылка, ну и выбираешь действие, что, что должно произойти. То есть можно увести на другое видео. То есть можно, например, сделать такое интерактивное видео, то есть, например, ты запишешь все свои ролики по монтажу этого вир... витража, у тебя их там uh -huh. 3 или четыре будет, да? А потом ты можешь записать такое видео, сказать, ребят, вот хотите посмотреть, как это все делается, да? Вот это состоит из четырех этапов, вот один этап такой-то, там резко профиля, второй этап, там, монтаж, и там еще что-то, сборка, подборка, да? И, например, ты этого все голосом озвучиваешь, а здесь на экране у тебя появляются такие квадратики. Там резко uh -huh. профиля, там сборка и монтаж, uh -huh. да? Это uh -huh. еще голосом говоришь, ребят, вот нажмите на что вам нужно и будете смотреть тот ролик. То есть монтажер тебе эти кнопочки рисует, а ты когда уже видео загружаешь, начинаешь эти кнопочки обводить рамками и ставить ссылки на те видео, которые закреплены за этим действием. Ну, вот получается uh -huh. такой интерактив. Короче, бомба прям. Ну да, это знаешь, для чего делается? Для того, чтобы люди, ну, как бы удерживались Не на твоем. Да, да, чтобы они приседали на твоем канале. Потому что когда человек просто смотрит, это одно, а когда ты его призываешь. Работать. Да, призываешь к каким-то действиям, и он понимает, что он может повлиять на что-то, он смотрит еще с большим интересом. Uh -huh. Так, ну, а думаю, понятно. Да, теперь, теперь вот эта вот вещь, которая называется подсказки, угу. это сделано для того, чтобы люди могли м, видеть что-то на мобильном, потому что когда ты смотришь на мобильном, аннотации не отображаются. Вот если ты хочешь сделать переход на свой сайт для людей, которые смотрят с мобильного, ты нажимаешь добавить подсказку, выбираешь последнюю ссылку, ссылку на связанный веб-сайт, Нажимаешь создать подсказку. Так, сейчас, секундочку, извини, что uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. Э у тебя только один сайт, видишь? Вот. Uh -huh. Вот здесь тебе выбирать нечего. Если бы ты привязал бы несколько сайтов, можно было бы выбирать, на какой переходить. У тебя один. Ты нажимаешь сразу далее. Так. На сайт а, не Не, не, извини, я не щелкнул. То <как> есть <как> даже у тебя один, но все равно ты должен на него щелкнуть чтобы Но, да. адрес его вот здесь вот появился в строке адрес. То есть я ага. в любом случае всегда щелкаю. Так, нажимаем далее. Вот сейчас что он делает? Он переходит по этому адресу и выдергивает какую-то картинку с него. Видишь? Ага, ага. Вот ты эту картинку можешь, конечно, менять. Можешь вообще свою загрузить. Видишь? Вот здесь. А потом ты заполняешь три вот этих вот, скажем так, поля. Один с заголовком подсказки, с призывом действием и с текстом самой самого самой этой подсказки. Вот что ты здесь напишешь, это уже лично твое дело, понимаешь? Вот, вот что хочешь, то и пиши. Но главное, чтобы у людей возникло желание раскрыть эту подсказку. И потом, когда они ее раскроют, чтобы у них было желание нажать на нее, чтобы перейти на твой сайт. Вот здесь нужно просто сидеть и ну, попридумывать, покреативить. Я так и не понял, что за подсказка, где она вылезает. Что, ни разу не видел? Нет. Ну сейчас покажу. Смотри, здесь напишем, например, теплый. Теплый дом. Призыв к действию. М -м -м. Много. Нет. Нажми сейчас. Нажми сейчас. Текст тизера. أъ... Вот основная идея твоего сайта, все для дома или там как это все назвать? <связать> <связать> ну, можно так. Все для вашего дома. Все для остекления вашего дома. Ну, это слишком длинно. Ну, ладно. Длинно? Ну, в общем, ну, принцип. Значит, смотри, угу. картинку можешь свою загрузить, но она должна быть только в формате PNG. То есть, нажимаешь изменить изображение и загружаешь картинку в PNG. Вот либо выбираешь сайты. Ну, там тебя на сайте дофигища картины. Так что я думаю... Тебе а они у меня в PNG формате? Ну, не знаю. но ну, вот видишь, он их видит. Потому а, что ну, если вид... видит, значит нормально, да? Да. Ну, любую. Сейчас, просто сейчас чтобы посмотреть, что будет. Ну, вот так. Это. Нажимаю, создать подсказку. Все, она появляется. Тоже можно выдвигать время, когда она появится. Можешь ее там в самом начале поставить. Все. Их можно редактировать, можно удалять. Все это делается на страничке подсказки. И смотри, как это смотрится ну, в самом видео. Вот она, видишь, появилась подсказка. А -а -а. Вот он на нее нажал, теплый дом. Жми сейчас. А -а -а. Вообще-то вот. здесь должно быть по появиться текст. Вот сейчас почему-то он не появляется. Вот рядом здесь, вот, когда на нее наводишь, то выскакивает штучка такая. А -а -а, Но ну, то, что ты написал в поле. А, вот, все для вашего дома, видишь, наконец-то. А -а -а. Но смотри. я никогда на нее не жму сейчас. Почти а -а -а. я. Но это только для тех, кто смотрит на мобильную. Ага. Так, а что ты морду-то не изменил, как была, которую мы оставили? Не изменил, да, забыл я про нее. Да, меняй, потому что это. А сейчас можно вообще поменять? Конечно, можно. Ну, все, сейчас поменяем. Теперь смотри. Вот, в принципе, с загрузкой видео все. Вопросы? Вопросы. У меня практически нет. Нет uh -huh. вопросов. Uh -huh. В понедельник, швер выходим. Как видео загружать я понял. Uh -huh. Как писать всякие, как ссылочки всякие прикольные делать, я понял. Подсказки uh -huh. понял. Uh -huh. Все, что? Мне сейчас надо будет сделать значок. Вот этот маленький значок. Uh -huh. Да. все. и, Но и, и за... можно идти да, обмывать. Да. Смотри, в заключение несколько слов о все-таки продвижении. Вот смотри, что то должен обязательно делать, хотя бы. Для того, чтобы твой ролик он был молодцом. Но не говоря о том, что мы сказали вначале. Это тематика, красивый заголовок, красивый значок, привлекающий внимание. Значит, ты сам свой ролик должен досмотреть первый раз до конца. Вот по любасу, понимаешь? Угу, вот, угу. вот ты его смотришь до конца. Потом угу. ты сам нажимаешь на кнопочку «Нравится». Угу. Затем ты должен этим роликом поделиться вот во всех этих социальных сетях. Тебе вообще-то нужно во все эти социальные сети завести профиль, оформить его, везде прописать ссылку на свой сайт, прописать свои вот ключевики, которые ты подобрал, понимаешь? Вот для чего? Для того, чтобы ты мог получать обратные ссылки на свой ролик. Вообще-то, если ты хочешь, чтобы твое видео э, поднималось поисковыми роботами, то есть чем больше трастовых ссылок, тем лучше. Поэтому проще всего начать с социальных сетей. Если ну, во всех э, не хочешь регистрироваться, особенно вот в этой америке это сложно, uh -huh. то в большинстве, пожалуйста, ну, зарегистрируйся. Потому что реально будет, будет польза. Извини. Uh -huh. Алло, да. А что такое? смс-рассылку для зарплаты мы когда-то это делали мы делали смс-рассылку для клиентов тех, кто не оплатил это да, я делаю ну, кидаем на, на полиглот Ростовская я завтра буду на работе весь день и я тебе сделаю ну все, хорошо Хорошо, хорошо. Ну жопа, блин. Вот. работа много. Ой, блин. Сегодня везде весь день, весь день ругался, блин. Просто ну, мерзостное такое ощущение. Так, вот хотя бы это сделаешь, уже будет реально хорошо. Конечно, ну, идеальный вариант... Когда получается, там быть надо, да? да Лучше. Нет, нет понимаешь, не во всех ты их не будешь. То есть тебе нужно во всех этих социальных сетях просто оформить профиль. То есть и если ты в этот профиль будешь кидать на свои видео, понимаешь, то есть ты будешь показывать, что профиль как бы активен. И эта страничка со временем начнет индексироваться, понимаешь. Возможно, там тебе и друзья какие-нибудь будут добавляться. Но в любом случае роботы эту страничку будут видеть, что там идет какая-то вот движуха, какая-то активность. И ты будешь получать обратные ссылки. Mm -hmm. uh -huh. Понял. Вот, если у тебя есть какие-то вот э, трастовые ресурсы особенно по твоей тематике какие-то сайты вот кто занимается вот уже круто uh -huh. продвинулся по этому. И если там есть возможность выкладывать твои видео ну там uh -huh. если там нормальная посещаемость понимаешь если там заходит 100 человек за день то вообще uh -huh. нет смысла связываться с таким ресурсом а если там 100 тысяч заходит за сутки то вот нужно как-то с людьми договариваться, искать какие-то возможности, чтобы там размещать свое видео. У тебя будут очень хорошие просмотры, реально очень хорошие. Вот, конечно, бы идеальный вариант вот, найти несколько ресурсов по твоей тематике, где ты мог бы э, выкладывать ссылку на свое видео. Это могут быть форумы, например, где общаются люди вот, по твоей тематике, понимаешь? Либо там, угу. где какие-нибудь люди, которые там да. все дома делают сами или там любят этим заниматься, вот и ты там выкладываешь видео, понимаешь? Да, Конечно, да. если ты сидишь в какой-то социальной сети, вот там бы тебе тоже неплохо поискать группы по твоей тематике с хорошей посещаемостью и во всяком случае, может быть, там даже за какие-то разумные деньги, если группа реально живая, пусть администрация выкладывает твои ролики, может быть, ты им скажешь, ребят, я вот по вашей тематике записываю видео. Видео у меня хорошее, видео мне некоммерческого плана. То есть могу я размещать в вашей группе. Вот. И если администрация адекватная, группа там, ну, не совсем зажравшаяся, понимаешь, они будут размещать твои видео. Угу. Вот тебе нужно вот найти несколько вот таких реально эффективных мест, где бы ты мог свои ролики выкладывать. И вот Это если все будешь... для продвижения. Это да? все для продвижения для того, чтобы набирать живые целевые просмотры. Но уж такие принудительные способы раскрыть, я сейчас о них не буду тебе рассказывать. Вот, потому mm -hmm. что это реально долго, и у тебя на это будет много времени уходить, вот, честно тебе говорю. Mm -hmm. Поэтому, если будешь э, писать видео, выкладывать их регулярно, э, писать именно на тематику, которая интересна, а все, что ты пишешь, это правда интересно, то есть вот такие каналы сделай самые для дома, я сам когда ремонт делал, лазил по ютубу, смотрел, как там, что это делается. Uh -huh. Поэтому твоя тематика востребована, нужно просто заниматься каналом регулярно. И если раз тебе это нравится, значит у тебя реально будет получаться. вот ну Для вот именно такой поддержки, конечно, было бы вот, найти несколько бы ресурсов, куда бы выкладываться. Потому что заказывать вот такие спам рассылки, как мы делали по контакту и так далее, это тоже можно но все-таки если у тебя будут такие хорошие связи с администрацией групп, это будет проще и может mm -hmm. быть даже где-то и эффективнее, понимаешь? Где mm -hmm. mm -hmm. бы хочешь найти? Ой, да это, блин, не проблема, просто в том же самом контакте напиши свой ключевой запрос, те же самые витражи. Я думаю, ты найдешь дофига групп, как связанные с чем-то или там алюминиевые двери и так далее. Правда, чаще всего эти группы создают именно какие-то организации, понимаешь, которые пытаются через эти группы что-то продавать. И, конечно, там еще один наверное, конкурент не нужен. Но тогда ищи группы там, как сделать сам или там, мастер какой-нибудь и так далее. То есть в любом случае найдешь. Вот на классниках ищи такие группы в ВКонтакте ищи там, ну где угодно. То есть те социальные сети, которыми пользуешься, ищи. Ищи сайты, блоги, То что, ну, уверен, но ну, есть такие блоги по твоей тематике, списывайся с их авторами, договаривайся и вперед. Угу. Вот, конечно, очень много различных средств автоматизации, сервисов и так далее, но, честно говоря, я сейчас не буду тебя грузить, если тебе, правда, интересно этот тренинг, который я, правда, давно записывал, но большинство сервисов, они сейчас работают, и Хочешь, регистрируйся, пользуйся Но я бы тебе честно говорю, пока бы не рекомендовал туда Да улице. я могу просто заказать эту услугу Можно заказать такую услугу Но понимаешь, если ты собираешься что-то заказать За деньги То угу. тебе может быть есть смысл заказывать рекламу На каких-то продвинутых каналах Особенно вот по Реклама твоей Реклама дорогая Что? Реклама дорогая, Ну наверное. там понимаешь, все зависит от, скажем так, крутизны канала И на автора то mm -hmm. есть, там нет таких фиксированных цен, то есть, тебя могут попросить там тысячи рублей за рекламу mm -hmm. твоего канала, то есть, он скажет о твоем канале в начале, там, две тысячи рублей, могут попросить двадцать тысяч, понимаешь, за то же самое, это нормально, mm -hmm. я вот у Эльдара Гузаирова заказывал рекламу, то есть, ну, он тогда брал полторы-две тысячи, ну, нормально все, понимаешь, вот, Окей. Mm -hmm вот вообще то эти деньги можно вложить в платную рекламу в том же самом Google AdWords Понимаешь? я да. вот в последнее время там один какой то добрый человек сказал вот Игорь мне там вот хорошо продвинулась реклама в фейсбуке платная реклама но для того чтобы заниматься платной рекламой в фейсбуке во первых необходимо создать паблик в фейсбуке потому что в любом случае реклама идет через паблик И ну, через платку в фейсбуке двигаться я попробовал, у меня, например, ну, мега такого выстрела не очень получилось. Да, конечно, получается подешевле, чем в Google AdWords. Вот. Uh -huh. Но, а, во всяком случае, если этим заниматься, если, например, у тебя есть деньги, да, то, может быть, для тебя это будет тоже один из лучших тоже инструментов по раскрутке своего видео. Но здесь полюбасу нужно заниматься Facebook и заниматься пабликом в Facebook. Вот Если Facebook для тебя это близко, вперед, Вообще далеко. Ну, я понимаю. Тогда, говорил, не хватайся все за, сразу. Пиши угу. видео, выкладывай, общайся с людьми. Раскидывай, Смотреть еще раз, будет. Да, раскидывай по группам, раскидывай по каким-то популярным блогам, форумам и так далее. И пытайся там, ну, как бы тоже зафиксироваться. Понимаешь? Потому что у тебя хорошие, интересные видео. Вот они у тебя не рекламные. То есть, когда там люди выкладывают видео там, про MLM, маркетинг и так далее, реально mm -hmm. тяжело. У тебя все-таки интересные видео, полезные. Mm -hmm. вот, и я думаю, что ты в любом случае найдешь несколько ресурсов, где твои видео с удовольствием будут выкладывать. Буду надеяться на это. Да, и тогда вопрос с раскруткой у тебя будет решен. Mm -hmm. Вот смотри, видишь? Как это сделать? Алюминиевые биты, витраж и так далее. Это далеко не твое видео. не твоего uh -huh. канала. да ну, да. Это этот какого... Не начал я для а... Не знаю. Ну вот сейчас нажмем, посмотрим. Да, Это этот. Из телек. Это как он? Как это работает? А, ну возможно. Discovery, Discovery. Так, Илья, ну еще какие-нибудь вопросы есть? Да все, Игорь, больше а. нет вопросов. Вот. Ладно, сейчас тогда запишу, тоже выложу на канал, ссылку тебе скину. Видео будет закрыто, но ты будешь можешь, можешь смотреть. Да. да. Ну чё, я сейчас хоть маленько стартану. Да. Маленько это, деньжат подсоберу с этого дела. Может быть, что то, -то клиенты попрут. Ну и сразу вспомнил о тебе, как говорится. Нет, Илья, и... это я тебе обещал, видишь, как бы, получается, подвел. Поэтому... Ну а зачем тоже надо тебе это, Ну, честно? я люблю... Тут знаешь, я люблю, как бы, за базар отвечать, жизнь научила. Поэтому, если а. что-то пообещал, нужно делать. Вот это раз. Во-вторых, сейчас у меня просто реально сложный период по времени, вот честно. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время все устаканится. Вот я все-таки буду где-то сидеть с компьютером и буду более регулярно выходить в интернет. Сейчас у меня просто ну, практически все время занимает вот мой офис. Я сейчас больше рекламируюсь в офлайне, то есть наружкой занимаюсь. там а -а -а. Тоже интересно, знаешь. Интересно, ну, реально. Да. Ну, думаю, я не пропаду. Найдешь, созвонимся, какие-нибудь вопросы отвечу. Да, конечно. Нет, угу. но у меня все равно по ходу будут все равно да, какие-то да, вопросы да. возникают. Хорошо, хорошо. Так что я не прощаюсь. Огромное <с спасибо. <с да, счастливого За удачи. ту информацию. Угу. Пока.